Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема решение проблем. Обратите внимание, как мы встречаем друзей, знакомых, родственников, соседей, близких нам людей из круга семьи. Привет, как дела? Это все, что мы можем сказать, это все, что мы могли выдавить из себя, спросил у человека всего лишь как дела. Это все, что нас интересует. А что говорим мы о себе? Тонны проблем. Масса информации о том, как у нас плохо на работе, дома, с соседями, с друзьями, с родственниками, какие у нас дети, какие у нас родители, что у нас с работой, какие у нас бытовые сложности. Понимаете? Сколько людям приходится выслушиваться, выслушивать наших никому не нужных историй. Во-первых, это показывает, насколько мы слабы и некомпетентны в решении своих же собственных житейских проблем. Во-вторых, это явное проявление слабости. То есть мы слабы с ним жалуемся. Мы не сильны, когда мы молчим и говорим, что у нас все получается. Мы жалуемся. Какое-то проявление эгоизма думать только о себе и говорить только о себе. И днем, и ночью мы думаем только о себе, как себя любимого ублажить, порадовать и успокоить, как полелеет наше тело, как порадовать наш взгляд наш разум. Мы даже во сне об этом только и думаем, о людях почти не вспоминаем. Не от того ли у нас появляются проблемы, которые по сути являются эмоционально окрашенной обычной житейской ситуацией. То есть мы накладываем печать серьезности и проблемности на ситуацию, которая в принципе произошла по нашей жизни, То есть по сути это часть жизни проблемы. Эти шероховатости возникают вследствие нашей жизнедеятельности, работы семья и так далее но мы настолько слабы и настолько некомпетентны что жалуемся людям в надежде что получим некое соучастие что нас пожалеют, успокоят скажут, все будет хорошо ты только верят, все наладит, погладят по плечу то есть по сути мы человека превращаем в носовой платочек а иногда даже в него помимо слез еще вытираем сопли это и есть проявление эгоизма вот от чего у нас происходят в жизни проблемы. Мы, заметьте, думаем только о своих проблемах, а не о чужих. Наши для нас важнее общественного. Почему так происходит? Почему нам свое дороже, чем чужое? Я для себя понял одно. Чтобы у меня не было проблем, нужно помогать людям с решением их проблем. Тогда мои проблемы просто испарятся. Понимаете? Займитесь чужим и у вас все наладится. Во-первых, что произойдет на энергетическом уровне? Ваша энергетика будет работать так, что она перестанет замечать, что такое проблема. Вы будете двигаться по жизни легко и с улыбкой. А что происходит на духовном уровне? Вы, не обращая внимания на свои проблемы, на сложившиеся свои обстоятельства, будете помогать человеку в его решении, в его проблемах. То есть появились у вас проблемы со здоровьем, вы заболели. Помогите другому, тому, кто страдает, тому, кому плохо со здоровьем. Если у вас проблемы на работе, по службе, по учебе, соответственно, помогите людям с такими же проблемами. И неважно даже с какими другими проблемами. Поймите, ваши проблемы, так называемые, и проблемы людей, близких вам людей, они взаимосвязаны. Это взаимоисключающие вещи, если вы будете помогать проблемам других людей, ваши исключаться. Ваши уйдут, они не будут появляться. Перестаньте думать о себе. Включите мозги, включите душу, зажгите огонь внутри себя. Осмотритесь, поймите, что вы всю жизнь живете только ради себя. 365 дней в году все мысли только о вас, о родном, любимом дорогом человеке. Вы любите только себя, а близких вы вспоминаете вскользь, в течение дня, несколько раз, когда их увидите. И когда вам кто-то позвонит, или с кем-то столкнется лицом к лицу. все остальное только о себе. Это настоящий эгоизм. У нас поэтому проблемы в жизни, понимаете, происходят. Только лишь из-за этого, из-за эгоизма. Участвуйте в общественной жизни других людей. Помогайте родственникам, близким, друзьям, соседям, всем тем людям, которые дороги для вас. Распрашивайте, как у них дела. Старайтесь поучаствовать. Предложите свою помощь. И как только вы чувствуете, что у вас появилась проблема, Немедленно помогите человеку близкому вам, и вы просто свою проблему не заметите, и она исчезнет, поверьте. Так оно и происходит. Я это для себя открыл. Оно работает действительно. Механизм абсолютно взаимосвязан. Проблема вашей и проблема ближнего человека. Вот так и живите. Проблема у вас, вы ее устраняете, помогая другому. Понимаете? Их не будет. Вы успокоитесь, жизнь наладится. И ваши проблемы не будут проблемой, это будут обычной жизненной шероховатостью, обычными маленькими бытовыми сложностями, которые легко на раз-два-ты решаются, но решаются помощью другому. Забудьте о себе, думайте о других, а другие позаботятся о вас. Это главный жизненный принцип, когда вы помогаете людям, а люди помогают вам. Только так мы выживаем, только и так мы становимся счастливыми, понимаете?